Всем привет! Сегодня я расскажу про дорогую покупку с AliExpress, а именно про светодиодное кольцо для фотосессий. Так как я увлекаюсь фотографией, то приобретаю различную технику для фотосъемки. В этот раз мой выбор пал на вот такое световое кольцо, чтобы можно было делать красивые портретики даже в условиях плохой освещенности. Все пришло в целости и сохранности. Сразу скажу, покупкой я осталась довольна. В комплект входит. Одно светодиодное кольцо с регулировкой яркости света, диаметр 18 дюймов, штатив для кольца, который выдвигается на высоту аж 190 см, сумка-чехол, в котором очень удобно хранить или перевозить световое кольцо, а также белый и оранжевый фильтр, держатель для смартфона и блок питания. Давайте же попробуем все это собрать и установить. На самом деле делается все легко и просто. Сначала разбираем штатив и фиксируем на нужной высоте. Затем устанавливаем само кольцо. Для этого надо раскрутить крепление и одеть кольцо на штатив, после чего зафиксировать положение кольца. Затем подключаем блок питания. Все достаточно легко и интуитивно понятно, даже не нужна никакая инструкция. Блок питания идет с евро поэтому дополнительные переходники не нужны. После сборки можно протестировать кольцо. Включается оно легко и просто, причем можно регулировать яркость света, от самого низкого до очень высокого. Благодаря дополнительному освещению можно всегда делать качественные снимки своих работ и выкладывать их в интернет без использования дополнительных фильтров или цветокоррекции, а это значительно экономит ваше время. Кольцо легко использовать в домашних условиях, даже если вы не профессиональный фотограф. Благодаря такому кольцу начинающим моделям, танцорам, актерам намного проще обзавестись красивым портфолио. И даже не надо прибегать к дорогостоящим услугам фотографа. Достаточно всего лишь смартфона. Положение светового кольца можно отрегулировать. Фиксировать его либо прямо, либо под наклоном. Также можно отрегулировать и высоту штатива. Для того, чтобы смягчить жесткий свет, можно одеть белый прозрачный фильтр на кольцо. Чтобы добавить свету теплоты, можно одеть оранжевый фильтр. После установки фильтров можно приступать к фотосъемке. Как видите, собирается все достаточно быстро и просто. Надеюсь, мой обзор будет вам полезен. Всем пока!